Зачем России понадобилось гиперзвуковое оружие в Восточном Средиземноморье, погостив немного в Калининградской области. Сверхзвуковые истребители мига 31 оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», вернулись обратно на аэродром в ЗВО. Судя по публикациям в американской прессе, на Западе российский намек увидели, оценили и приняли к сведению. Теперь Минобороны РФ перебросила носителей кинжалов в Сирию, да еще и совместно со сверхзвуковыми бомбардировщиками Ту-22-3, вооруженными мощными противокорабельными ракетами х 32 Зачем ракеты Путина понадобились в Восточном Средиземноморье? Российское оборонное ведомство прокомментировало переброску самолетов в дружественную Сирию следующим образом. Самолеты дальней авиации Ту-22-3 и мига 31 с авиационным комплексом «Кинжал». Перебазированы на аэродром Хмеймим, САР, для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря. Экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тысячи километров. В ходе учения летчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению. Учение дело хорошее и нужное, особенно, если они проводятся в приближенной к боевой обстановке. Так, сегодня в Восточном Средиземноморье наблюдается необычайная милитаризация. Североатлантический альянс собрал в его акватории сразу три авианосных ударных группировки — американскую, французскую и итальянскую, перешедшие в оперативное подчинение блока НАТО. АУК ВМС США возглавляет атомный авианосец класса Немит с под названием Гарри Труман. Его охраняет эскорт из нескольких крейсеров и эсминцев, оснащенных управляемым ракетным вооружением УРА. Для усиления ударных возможностей группировки Пентагон направил в Средиземное море АПЛ класса Агая, переоборудованную в носителей 154 крылатых ракет «Тамагавк». Атомный авианосец Шарль де Голь ведет за собой несколько многоцелевых французских, американских и испанских фрегатов и две подводные лодки. Авиационную поддержку ВМС НАТО в регионе оказывает также легкий итальянский авианосец «Кавур», несущий на палубе всего шесть самолетов вертикального взлета и посадки Аф-8 «Бихария-Раяй» и 12 вертолетов. Сила это очень серьезная, но по-настоящему опасным является американский авианосец класса «Немид-С», палубная авиация которого может составить проблему для ополчения ДНР и ЛНР в случае попытки перехода в наступление на украинскую территорию. АУК во главе с Гарри Труменом находится в настоящее время неподалеку от берегов Греции, откуда может наносить авиационные и ракетные удары по юго-востоку Незалежной. Для купирования наступательного потенциала блока НАТО Минобороны РФ сосредоточило в Средиземном море необычайную силу. Сюда направлены сразу три ракетных крейсера проекта «Атлант», «Маршал Устинов», «Москва и Варяг», последние из которых являются флагманами Черноморского и Тихоокеанского флотов. Соответственно, вооруженные сверхмощными поп тысячи вулкан, эти корабли в свое время создавались специально для уничтожения авианосцев. Зажатые в относительно тесной акватории восточного Средиземноморья, три аук Североатлантического альянса фактически оказались на мушке ВМФ РФ, лишенные своего главного преимущества возможности действовать дальней рукой палубной авиации оставаясь на недосягаемой для эффективного ракетного удара дистанции. Как мы уже рассказывали ранее, подобный размен, три авианосца на три старых крейсера и несколько старых БПК, может быть для блока НАТО категорически неприемлемым. Для России потеря самых боеспособных кораблей, которые неминуемо будут уничтожены ответным ракетным ударом эскортом Аук, также будет тяжелейшим ударом. Но судя по всему, в Минобороны РФ решили слегка поправить итоговый счет в свою пользу. На российский аэродром Хмеймем в Сирии многозначительно переброшены сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22-3 с противокорабельными ракетами х 32 и сверхзвуковые истребители мига 31 Это позволяет в общих чертах представить возможную атаку на Аук, которая по всем правилам должна быть комбинированной одновременно с воды, с воздуха и из-под воды. Ту-22-3, это очередной наш убийца авианосцев, только авиационный. Его крылатая ракета х 32 имеет дальность до 1000 км и скорость 4,5,4 тысячи км, час. Считается, что она способна прорывать систему ПВО, проморского базирования и джиз за счет большой высоты, на которой она приближается к цели, высочайшей скорости полета, активному маневрированию защищенности от рэп-воздействия и атаки в крутом пикировании, усложняющим ее перехват. Эти сверхзвуковые ракетоносцы способны дополнительно прорядить стройные ряды AUG-блока НАТО. Отдельная история с гиперзвуковым кинжалом, который несет истребитель МиГА-31 к по одной штуке на подвесе. Невероятную скорость ракете придает сам самолет, выступая в качестве первой ступени, Считается, что существующие системы пронеспособна перехватить кинжал. Вероятно, так оно и есть на самом деле. Некоторые сомнения у нас возникли в свое время по поводу возможности поражения гиперзвуковой ракеты и не только стационарной, но и мобильной цели, для чего требуется предоставить и оперативно корректировать данные цели или указания. Мнения по данному важному вопросу тогда полярно разделились. Отправка носителей кинжалов туда, где им может понадобиться поразить такую цель, как авианосец, способный двигаться со скоростью в 30 узлов, дает основание надеяться, что в Минобороны РФ полностью уверены в своей ракете. Если что, увидим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.